Мототек представляет э, новинку 2014 года, мотоцикл Viper, модель v 250 Si. Э, модель уже отличается по комплектации от 200-кубового мотоцикла, то есть мы знаем, что есть модель 200 вот, В принципе, по пластику это также самый большой э, спортивный мотоцикл То есть он двухместный, как мы видим, есть ножки для заднего пассажира также само и ручки для заднего пассажира и что нового в модели 250 Sierra? Это, во-первых, стоит резина CST, она чуть ниже по профилю. Ну и ощущение, то есть видно сразу, что она как бы становится чуть пошире. Вилка телескопическая, то есть перевернутая, в золотом окрасе. И будет стоять уже два дисковых тормоза. Передняя траверса немного изменена, то есть опять же она покрашена по-другому. И приборка уже будет полностью электронная. Вот так, то есть будет тахометр, э, спидометр, уровень топлива, время и указатель передачи будет обязательно. Вот здесь. И также будет чуть ниже показывать э, положение нейтральное. Так же приборка меняет цвет. Не помню. Это кнопка Не видно просто. Нет. Итак, мотор 250 кубических сантиметров. Двигатель верхне вальный. Уже будет с балансирующим валом. И будет также окно под масло. Мощность его порядка 20 лошадиных сил. Двигатель фирмы Zolch. В модели 250 кубов не будет кикстартера, но будет заглушка под него. Сзади установлен моноамортизатор, который регулируется по преднатягу пружины. Дисковый тормоз с однопоршневым супом. Сзади покрышка 140. Коробка 5 читая Первая передача вниз, остальные передачи в сверху. Между первой и второй нейтрал. Модель AvSer есть небольшой бардачок. Он под задним сиденьем Фу, для документов, для стандартного набора инструментов, конечно. Работает мотоцикл тихо, то есть это городской мотоцикл. Классно реагирует на тахометр Установлено хорошее освещение. Стоит аж четвертая лампа на ближний и дальний свет. Вот так будут гореть габариты. Ну и классно, то, что стоят большие поворотники. Сбоку будут повторители поворотов, они будут диодные. Бак на 15 литров. В целом это большой хороший мотоцикл с диагональной рамой, который, на, на котором легко можно поехать куда-нибудь. И далеко, то есть у него удобная посадка, вы сидите на, на ровной спине. У вас спина разгружена. Рост у меня метр семьдесят пять. я вполне мне... мне удобно.